Подними глухую дай, давай группировочку, раз, вот, вот, второй момент, смотри. Опусти руки. Посмотри, ты стоишь вот так. Ты не можешь закрыться. Подбери ставь, ставь под себя. Вот он. Вот ты наклонился немножко. Вот он ты стоишь. Что, ножки поставь, да? Да, да, да. Вот подняв руки, подняв руки, смотри. Вот от бокового удара, если ты просто поднимешь кулак в данном случае левый кулак, видишь? Опусти плечо, ты вот руку поднимаешь, раз ты руку поднимешь, uh -huh. то вот здесь у тебя хочешь нет дыркой, плюс просто одна рука стоит. Uh -huh. Я тебе предлагаю, не поднимая кулака, если ты поднимаешь руку, ты плечо не вымешь, подключаешь плечо. Я тебе предлагаю поднять плечо с кулаком, и тогда получается, что получится кулак, а он еще в перчатке. Он самортизирует плечо. У тебя двойная, вот она защита. Плечо кулак получается. А не просто голая ручка. Раз, вторая ситуация. У тебя здесь вот такая дырка организовывается. Мой кулак проходит сюда. Только опять. Видишь ты, опанился. Вот тут. Вот. Наклони плечики. Опусти вот он. Вот он ты подсел. И вот попробуй, поднимаешь плечо. А, Посмотри. Не задрав локоть, а вот как бы подняв плечи медленно. О! Идеальный Идеально. Understand? Вот, аж на локоток перевалился. Давай, вот, левый бью, правый. То же самое. Вот ты. Только вот именно в том-то вся и хитрость. Если ты стоишь вот так чуть-чуть, ты не сможешь подняться, что вот такой Наклонившись здесь, вот, вот эта круглая спинка. Круглая спина, если будет, у тебя появляется возможность работать плечиками. У тебя вот эта группировка дает тебе возможность быть вот таким круглым. О, удобно? Да, поднял плечо. Вот он, поднял плечо. Это как бы перевалился. Вот он ты, плечи. Вот и все, плечо поднимаешь. Во-во. Или и тут ты не раскрываешься. Нет, нет. Только не спиной крути. Не -не. Очень важно, чтобы ты не был тут накладываешь. Да-да-да, плечо. Раз поднял. Оп, плечо поднял. Да. А Отдав?